каких-либо там подкатов, хоть и шоу подкатов. Можешь немного рассказать что это себе? Смотри, мне 20 лет, я Маша, живу в Варшаве. Чуть-чуть стримлю, хожу в зал и модельном занимаюсь. Плечо нагорает. Интересно, можно дальше продолжить? Смотри, у меня есть собака.